Здравствуйте! Сегодня мы прогуляемся на остров Канта. На этом острове раньше был целый город, и назывался он Кнайпхов. А сегодня остался вот этот только один кафедральный собор, и больше на острове нет ничего. Во время войны все дома были разрушены, и советские власти решили ничего не восстанавливать, а просто сделать на месте этих домов просто парк. Мне кажется, что получилось очень даже неплохо. На этом острове он заменит тем, что на нем преподавал Кант. И о Канте я хочу немного рассказать, кратко, чтобы вы не уснули от этой скучной истории. Кант родился в 1724 году в семье ремесленника. Его мама хотела, чтобы он учился. И она всячески способствовала этому. Кант закончил престижную гимназию в Кёнигсберге, И в 16 лет он поступил в университет. Кенигсбергский университет. Но закончить его он не смог, потому что умер отец, и было очень тяжелое финансовое состояние у него. И он пошел, поехал работать за 100 километров от Калининграда, Фениксберга, в поселок Веселовка. Там он работал домашним учителем, и целых 10 лет. И только через 10 лет он защитил диссертацию и получил докторскую степень. В 46 лет он становится профессором. Как бы не все у него так было гладко, что он стал профессором, получается, что ждал он этого 15 лет. 15 лет не было места для того, чтобы он получил свою кафедру. У него были свои привычки, у него вообще было очень такой правильный распорядок дня. То есть он соблюдал четко, он вставал в 5 утра, Он в определенное время он там ходил на работу, в определенное время он ел, Потом он обязательно гулял. То есть, у него все было подчинено именно порядку и дисциплине. Именно поэтому Кант прожил долго. Он прожил 79 лет, почти 80. И говорят, что Кант еще, когда был молодой, говорил, что он проживет 80 лет. Кант не женился. Он всю жизнь прожил один. И он говорил, что он не женился, потому что у него не было на это возможности. То есть, у него не было средств. Когда у него... Средства появились, он уже жениться не хотел. Но вообще интересно, как бы сложилась его жизнь, если он был бы женатым человеком. Может быть, он бы и не смог бы написать тех трудов, которые он написал, потому что его бы семейная жизнь его отвлекала от его этих дум, которые, которые он думал. А он достаточно интересный был человек. Он мог рассказывать о местах, в которых он никогда не был. И причем он рассказывал так, что люди не могли понять, откуда он так хорошо все знает. Потом еще Кант во времена его, когда он жил, было известно только шесть планет. И Кант предполагал о том, что за Сатурном находится седьмая планета. И потом действительно нашли эту седьмую планету, и вот каким-то образом вот Кант ее вот предполагал, что она там есть. То есть я не знаю, как это вообще возможно, но вот такое было. Еще интересно, интересно то, что Кант был подданным Российской империи. Когда в 1755 году российские войска захватили Книгсберг, он присягнул на верность Российской империи. И он даже писал письмо Екатерине, чтобы она назначила его на должность профессора. Но Письмо до Екатерины не дошло, и как бы он вот дал очень долго к того момента, когда он действительно станет профессором. Если вам интересно что-то большее, вы можете посмотреть это в интернете, об этом очень много информации. А я хочу пожелать вам приятного просмотра «Прекрасного парка». Там это было очень красиво, это я снимал где-то в начале октября. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментарии. Всем пока, с вами был Александр.